Школе. В школе а, до дробей мы решали задачи на части. Да, да, да. Видимо. Я, я уже... Мы об этом уже говорили. Неверно, да. И тогда это для ученика это уже ну, очень сильно готово. Уже одна часть из четырех, там, две из четырех. Да, да. А, а скажите, как, как, откуда вы помните Киселева? Вот я не помню Киселева. Не помните. Но мы мы, мы было... больше помним, по-моему, учебники такие, типа геометрии, уже после пятого класса, но на самом деле у него до вот эту прекрасную статью, которая Арон нам переслал, мы прочли Арнольд. Арнольд, да. Да. Да. да. Это не статья Арнольда, это там Арнольда он взял в качестве пиграпа статьи. О, да, да, да, да. да. Это не а да, это да это другого правда. автора, но исключительно хорошо написанная и мотивированная. Mm -hmm. Вы ее прочли? А ты... Кто прочел по Девяттиру? Да. Я читал. Да. Я. А, да. а, ну, а скажите, так. а, а, а где-то еще учили по Киселеву? Там, может быть, в Польше, я не знаю. А. Или только в России? только ну, в вот России. Что... Сейчас, я сейчас посмотрю. Он говорит, как раз, что в Израиле учили по Киселеву. Учили в Израиле по Киселеву, вот. да? Ну, так автор этой статьи утверждает. Ну да. Интересно. Ну тоже, я думаю, до 60-х, 70-х, а потом кто его знает. Ну, mm -hmm. в общем, просто был гениальный, гениальный методист. И, ну, переплюнуть его. Мне кажется, у, у меня сейчас только одно внутреннее сомнение, как более правильно учиться по хаду или по киселю. Вот. Я не думаю, что это, что это должно быть или-или. Ну как? Хан уже готов. А? Но ну, может быть, вы правы. Александр может прав, что может, Хана надо очень хорошо проинспектировать и выбрать вот последовательность, которая близка к Киселеву, но вводить еще подготовительные задачи. Да? А. Мне очень понравилось методички. Меня слышно, да? Да, да, да. да, да. Методичке школьной, которую я вам тоже разослал, что перед, каждым, перед каждой новой темой на уроке, значит, как сначала проверялись домашние задания, да? Ученики выходили к доске, Хороший учитель мог четырех учеников вызвать, да, на четыре разные куска доски. А потом давались подготовительные задачи. Это близко к тому, что Владимир пытается делать. Но именно задачи. Просто давались задачки, но которые давали уже настрой голове, что она готова была этот материал воспринять. Это очень тонкое дело. Да. Но это разные психология Вы и ребенок. хорошо. Потому что там после... Материалы, там уже у него очень короткое изложение, буквально пять минут. А дальше он задачки дает. А дальше на каждую задачку успешно решенную он с простых начинает. Там такой, блин, звездочки, да, такое радостное, все. Да. да. Приятная. Ты очки набрал и все. Надо попробовать, надо проверить все-таки. Много. Может, может, может. Может быть, я просто зациклился в самокритике, не знаю, пришло, я не помню. У нас в школе были равные треугольники, а их стали мучить конгруентными треугольниками. Да. Нет, но для треугольников это безразлично, вот для реальных вещей, которые имеют раскраску с разных сторон, это... Вы, вы, вы меня плохо поняли. Да. Вот это ровно слово, оно символ, символ того урона, который был нанесен математик. Я вам не, я вам не, это не шутка. Серьезно? Может быть. Это, да. это не шутка, это по-настоящему. Почему? Это слово, которое совершенно не имеет у ученика никакой базы в его ощущениях. Это угу. слово, которое пришло искусственно откуда-то. Если да. слово равное, оно у человека внутри живет естественно. Угу то это слово, оно висит в воздухе. Mm -hmm. И оно убило, убило все поколения. Может быть, советских Советский Это может быть. Понятно, что не оно единственное, но как понимаете. Нет, не единственное. А Не до конца убило. <с в общем-то, все-таки мы как-то это... Обратите внимание, что великие математики они соответствуют тому поколению, которое в МГУ начали учиться до, до войны, до шестидневной войны. После этого, может, есть какой-то великий математик советский, но его надо хорошо искать. Это уже а, другой вопрос. А скажите, так как у меня кажется, у каждого из вас есть тот опыт, которого у меня совершенно нет а именно общение с учениками и преподавание в Израиле, да? чем оно отличается от российского, от русского? Владимир, по-моему, вашего знакомого, чтобы вы нам это рассказали. Я не знаю. Но вы говорите, что Израиль учился по Киселеву, да, в В какое ну, время? Ну, такая гипотеза да. есть, да. да. Это гипотеза, а вот есть ли подтверждение? Вот это, вот. Мне Раньше, просто интересно. В, то, в то время, когда он преподавал видно уже давно. Угу. И изменение программы, оно многократно произошло. Вот это... Да? Это учебники года. были Калмагорова или кого да? Вот это двенадцатилетка в Израиле, которая уже включает там вплоть до линейной алгебры и статистику. Да, да, да. Вот я не знаю, вы прочли такое короткое сообщение, которое я в e-mail, в ответ на то, что Владимир прислал, что вот этот учитель, прекрасный, мудрый учитель, старый, старый учитель, а. это, это одно из немногих словосочетаний положительное словом старый. Угу. Это Якович Янович, почему? да? Ну да. да. Так, э, он пожаловался действительно, что вот с этой новой программой, я не знаю, слышно ли меня, вы подтверждаете, потому что... Да-да-да, сейчас нормально. Э, то с новой программой ученики идут вперед, но они не усваивают по-настоящему преобразований с формулами устного счета и так далее. Yeah, yeah, yeah. Знания совершенно поверхностными становятся. И, вот у меня, и поскольку это прекрасная статья, которую Аарон прислал насчет Киселева, mm -hmm. про, правильно это и в России, и, может, в Израиле. Просто открыть такое движение назад к Киселеву. Причем не, не только назад к Киселеву, а самое сильное знание еще раз. У тех, кто учился математике, кто начинал, по крайней мере, учиться математике в 50-е годы даже. Даже не в 60 а в 50-е. Ну вот, И тогда же была семилетка, да? Не мучили детей. Те, кто... Те, кто не... Им трудно. Они должны были всем классов. Причем эти семь классов были богатые, они должны были человека вывести с умением читать чертежи, значит, и черчение было до седьмого класса, и первые два класса физик. Это просто было, ну, по-моему, это просто вот этот пик развития человечества, если не считать за скобками то, что Александр говорит, что может в Китае тоже было очень хорошо. Из mm -hmm. того, что мы знаем, это пик образования математики. Просто по-нормальному надо к нему вернуться. Mm -hmm. а, а, а дальше, сейчас только еще одну фразу. А дальше уже для тех, кто учится 12 лет, 11 и 12 год, просто делать соответствующие первым двум курсам института, там уже и интегралы, и производные, и линейную алгебру. И вероятность можно дать ее. прекрасно. Mm -hmm. Такое, мне кажется, можно было с помощью вашего знакомого, если ему это понравится, или еще кого-то. Как вы чувствуете? Вот я хочу ваши yeah. ощущения. Мнение я не спрашиваю, мы все тут дилетанты, но ощущения. Не знаю. А мне, мне кажется, что он. Идея очень хорошая, но как ее, насколько она реализуемая, я просто не знаю. Видимо, Киселев, судя по всему, супергениальный человек, как педагог. И он чувствовал ткань, вот судя по этим статьям, которые... К Арон прислал, и вот Яков им то, что Миша рассказывает. Он чувствовал ткань детской психологии познавательной очень глубоко. Он, видимо, сам был практичный преподаватель, который все время преподавал и преподавал и преподавал. Ну, да, да. И, поэтому, и поэтому через его руки прошло, прошли там сотни людей. И у него ощущение статистики было не многомерным, вот, как бы сказать, а не одномерным. Что вот есть такие, такие такие. Он мог делить, Это как, как, да, да. как винного он, он мог взять Толмут сказать вот на первой странице буквочка Аллах, а теперь давайте проколем его и посмотрим, что будет на этой иголке. В других э, аспектах касается, к, э, что в школе есть, в классе есть большое количество неработающих на уроке учеников. Да, ну, это э, же ваш, я касаюсь. Ну, да, да, я просто хотел, да, да, именно он. Я, я, э, к тому, что он об этом пишет, но, как говорится, мы можем... Между собой обменяться. Вот мне кажется, что тема гиперактивных детей, вообще тяжелая атмосфера в классе, она с этим в первую очередь связана. То есть, с тем, что написал, что там, грубо говоря, что недостаточно загружен, поэтому занимаются. Вот, да. да, ученики начинают там разговаривать друг с другом. То есть, очень тяжелая атмосфера в классе. И когда ребенок по природе то, что называется гиперактивным, он станет страшно мешать. Да. А если его смогли вовлечь в процесс урока, то он будет другим ребенком. То есть, а это дети, которые выпали из материала. Да? Ведь отличие огромное от советской школы, что здесь не принято публично проверять знания. Ну да. Mm -hmm. То есть нельзя вызвать там, Вася, да, да, Петя да, да, и так далее, да. выходят в доске, показывают домашние уроки. И это очень большая потеря. Вот эта идея интересна. Мне интересно проследить исторически, когда она внедрилась в школьный процесс. Она как бы хорошая, хорошая да. но она его разрушила. В смысле? Отсутствие а, вопроса ученику вы имеете Нет, это то, что от не от вызывает доски, п... имеется в виду. Отсутствие публичной демонстрации своих знаний. О, это... Да, я не знаю даже, это... что... Я боюсь, а... что это пришло да, из Америки, боюсь. Это, это, да, Запад, да. Да, это Америка, но вот, когда оно пришло, у меня есть еще одно подозрение, что это был важный этап разрушения школы, введения этого принципа. Потому что, вот, вот я посмотрел, <смех> это, методички школьных уроков начинается урок да, с того, что ученики показывают домашние задание на доске. Это значит, что на переменке перед уроком даже тот, кто не сделал домашнее задание, он судорожно его списывает и пытается понять все, что там было. Да уже его же вызов, он должен будет у, у доски объяснить. Ну, вот да, эта ответственность да. она вовлекала, это уже не, не вовлеченные были там, ну были какие-то там какой-то отъявленный творческий был задесь. Да, но а я, я, я, не у не меня. Вовлечены. А, да извините. Вот. Но ребенок вот в такой ситуации некоторые могут себя ощутить в какой-то момент, как лузеры, как все время они да, последние. Это, это, это и была основная причина, почему это отменили. Да. Это, это американская. И, и у меня знакомая, которая в школе, она считала, что она тупая по математике. И для того, чтобы ее как-то потянуть и подготовить к вузу, ей взяли преподавателя, как многим. И он ее быстро убедил, что она очень умная. Вполне возможно, так она рассказывала. Она говорит, как только у меня возникла эта уверенность в себе, я сразу стала все, все изменилось. Поэтому я не знаю, где... Вот я, я, я с вами согласен, Владимир. Похоже, что вот это переключение, это когда вместе с водой выплеснули ребенка. Возможно, возможно. Хотели вот а, это хочу... вот, убрать, угу. а убрали вообще да. синхронный согласный. Да, да, да. да. Значит, Ганун а хочу... дает ответ Вполне возможно. Потому но я хочу есть... задать вопрос. Да. Одну секунду. У, да -да -да. у Хана есть да -да -да. мастер и там каждый ребенок учится в своем ритме, и он обязан на 90% да. пройти предыдущий, и тогда у него не будет вот этого ощущения. Да, но у него, там нету класса у Хана. Правильно? Должен каждый понять. учится индивидуально. Он разрешает да. проблему потерянных детей. Абсолютно, я согласен. Но с другой стороны, вот эта технология, в которой мы сейчас занимаемся, Zoom, позволяет она а, манипулировать и подбирать класс таким, как хочешь, динамично. Вот есть 100 детей, и учитель может их группировать в группы по 3 или по 4, так что они других не видят. Они сидят дома, вот четверо, Этих, а, и он ты, ты, их тасует ты говоришь, а теперь а, ты, Владимир, а, нет, тебе лучше в другую группу. И даже не говори это, а просто включает их. Ну это очень здорово. Для этого нужны учителя на каждые четыре ученика. Что да, может да, быть, да. если старшие ученики будут. А mm -hmm. так учителей, конечно, не, не, не хватит. Это идеальное условия, согласен. Особенно в рамках этого чертового ковида. -а. Видимо, очень скоро вообще все будут только так и учиться, да? Ну, поха. Ну и раз, разновозрастные классы. Когда старшие ученики берут на себя роль ментора, и тогда это нормальная пропорция. Когда на одного старшего ученика есть четыре младших. И, и... И, и, и тогда в этом плане вот Киселев, когда вы говорите про Киселева, оно должно как-то органично переплетаться одно с другим, да? Нет, я это не обязательно, по-моему. Я, я, я не припомню, что когда, когда либо не мы, не не старших классов там не было этого так сказать распространенного системы. Это были исключения. Чего? Угу. Когда да, старшие я... ученики помогали младшим. Нет, это вообще да, не, это исключение. не, не Простите, было. Пожалуйста. Это исключения. Это исключения были. Это Один были разговор, раз, раз, раз. много разных вещей. Старшие ученики могут помогать младшим в разном возрастном классе по Академии КАН. Можно, Конечно, У да. школы друг, другая организация. <къем> там другая. Там была синхронизация, достигалась тем, что вызывалась там, хороший учитель четырех ставил в доски, да? Делил доску на четыре <къем> части, там, Четыре ученика, да, да, чтобы да, они да. чувствовали, что они часто выходят, да? Четыре mm -hmm. ученика каждый писал свою задачу, да, да, потом он делал. Это это Хан дает преимущество, что вот нет этого выслеживания, это травма, которую видите тут много всего. Ну хорошо. Mm -hmm. Ну это как бы да, это это очень важные. Сопутствующие темы, да? Да. Ну все. Хорошо. счастливо. Да. Отлично. ночи. Отличный. Счастливо. А. Кстати. кстати, последнее там просто маленькое сообщение. Сейчас там сейчас проходит еще это самое самбатион. Вот. Вот. Потом можно будет эти самые быть э, э, видео записи, угу. Да. Угу. О, О, да. еще последний вопрос э, совершенно на другую тему. Э, э, если вы не возражаете, давайте поделимся э, вот этой э, информа или своими решениями, я бы сказал про третью пилоту. Э, да, ну, ну а политика отвечает в общем-то на запросы здравоохранения. Избир... Да, правильно вы сказали, Александр, абсолютно правильно. То есть это не настроение политиков, это настроение народа. И это, и это ужасно, собственно. Я не уверен, вот это я не уверен. Нет, они, а, это... в данном случае, да, в данном случае это так. Угу. То есть люди не, не готовы уменьшить количество своих развлечений. Развлечений, да, прямо скажем. Может, может, может, может, может. Потому что нас приучили, что вот эти развлечения это очень важная часть. Это, это жизнь. в этом и жизнь. Этом а из них большой. Без них Большой. Да? Что же это за жизнь без всего этого? как сейчас люди жалуются, что нельзя, что за границу не так. Ну да. Да. Но у людей есть необходимость к общению. Это, это, не, это не шутка. Это не шутка. Не это не, это не, это не на... Вот я, я читаю сейчас книгу по психологии, которая это описывает. И это так же, как человеку нужно кушать, или там еще что-то, у него есть это необходимое. Без этого, ну да, без еды он умирает там через 30 дней, а без этого через 180. Совершенно верно. Для этого есть ЗУМ, и эти средства надо улучшать. Окей, да. Он дает частичную. Как мы уже говорили на встрече с Михаилом Козловым и с Дершином, что если бы был язык тела, да, Mm -hmm. было бы еще лучшее общение, да? Лучше стоять перед видеокамерой или сидеть так, чтобы тебя полностью было видно. А, то, то есть, например, жестикулировать, да? Вот если мы то, с вами сделала, мы общаемся, да? И если один из нас англичанин, и у него руки там где-то внизу, то ну, да. такие плохо, да? И, а, а еще лучше, а, след, а следующий этап, это виртуальные очки, и тогда люди просто сидят друг рядом с другом, сесть, выпить, там, в теннис поиграть, там, что угодно делать. Mm -hmm. Пойтись рядом. Кстати, между прочим, идти рядом очень важно. Зум, вот, э, э, чем э, такой недостаток у него, э, люди сидят напротив друг друга. Yeah. Хотя это очень необычно напротив. Вот я вижу себя, сидящего рядом с вами. Правильно. Ну да. Это необычно. Это как бы и напротив. И, и, кстати, очень не хватает. Если человек не видит картинку себя, вот я уже так привык, и мы все привыкли, да, Чувствую, что нет полного комфорта, да, когда видишь что посидишь. Миша, может быть, нужно делать стол, что все сидят вокруг стола, да. и каждый может вращать его, да? Ну вот. да, рыцарь кругового стола, да. Да. да. Но, но кроме того, очень важно людям идти рядом. Вот даже есть такая реприза. Зеленский еще до того, как был президентом, у него была такая реприза, и он делал шарж на Коломойского. Когда Коломойскому кто-то подходит и задает какой-то сложный очень вопрос такой, немножко агрессивный, он, он ему предлагает или выпить кофе, или идем пройдемся, когда человек рядом с тобой. Это серьезно, это прекрасный прием, когда человек идет с тобой рядом, агрессия уходит. Агрессия уходит. Да, у курильщиков это большая психологическая поддержка, ходят покурить друг с другом, попросят да. а, прикурить, рассказывают разные майсы, да? да, да. Так что вот mm -hmm. развить вот эти компьютерные программы, чтобы не только да. против друг друга, а чтобы люди mm -hmm. одели виртуальные очки, могли рядом с друг с другом идти, то да, это многое могло бы решить. Mm -hmm. okay. Окей, да. да. ладно, ладно, ладно. Я uh, готов. Счастливо. Выключаю, да? Да. Yeah.